Всем добрый день. Сегодня давайте рассмотрим компанию Green, а именно проводные наушники, с подключением 3,5 мм mm мини-джек, 4-пиновый ТРРС для смартфона. Данные наушники я взял для смартфона Asus Zenfone 8 Flip. Но ввиду того, что в нем нету разъема 3,5 мм mm мини Джек, 4-пиновый ТРР Поэтому к нему понадобился переходник. Причем переходник одник образный который вы сейчас видите слева рядом с коробкой для того чтобы подключить кстати есть такие же наушники с подключением USB Type-C и с чипом уже внутри но там прямой штекер те же самые есть наушники но с подключением уже лайки для смартфонов apple то же самое есть там чип для того чтобы все у вас прекрасно функционировало. но я взял этот вариант потому что буду использовать помимо данного смартфона есть у меня еще смартфон который участвует в видеосъемке это htc кстати как в асусе так и в этом htc есть high res свойства имеется ввиду звукопреобразование поэтому и кстати брались такие наушники именно с этими свойствами все это пришло достаточно быстро не участвовала в этом почта россия но ну, где-то праздничные дни за 7 дней все это приехал начиная с 1 января как таковой подарок на новый год Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Shops, Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Ну, насчет подарка. Вот такая упаковка у нас здесь представлена. Как мы видим. Здесь есть основные характеристики, продемонстрированные. Ну, во-первых, модель ep 103 Мощность 5 милливатта Длина наушников с кабелем 1,2 метра Так, сигнал Шум 104 плюс-минус 3 децибела Дальше сам спикер Который находится внутри Наушников равен Диаметре 10 мм Кстати, вот есть у HTC тоже наушники Но вкладывались Непосредственно в смартфон Наушники простые, не с hi -Res свойствами но там кстати не 10 миллиметров а 13 миллиметров дальше сопротивление 32 ома ну и герцовка от 20 герц до 20 кило а вот кстати у htc от 10 начиналось Ну, практически рядом ну и подключение осуществляется при помощи три с половиной миллиметра мини-джека пиновый terrrrr с да, кстати, пришло это все из Российской Федерации. Здесь он даже золотом написано, какой тип подключения укладывается вот в таких вариантах. Да, кстати, есть вариант черный, есть вариант белый. Кому не нравится черный, могут взять белый вариант. Ну и давайте скрывать, смотреть, что находится внутри данных наушников. Какая у нас комплектация идет. Еще что-то есть. Но есть у нас гарантия стандартная на двух языках это китайский и английский вариант там от 6 до 12 месяцев применения и есть инструкция тоже на двух языках китайский и английский вариант кому какой нравится на то кому и читает причем есть здесь управления, кстати, вот амбушюры есть, но ну, тут 4 показано, но ну, по-моему идет 6 штук, то есть 3 пары, в зависимости от размера, там маленький, дальше середина и большой вариант. Кстати, вот здесь вот есть пульт управления проводной, благодаря которому можно увеличивать звук громкости, уменьшать звук громкости, это крайний плюс и минус, ну а центральная, это у вас... Один раз нажатие – это пауза. Игра. Дальше два раза быстро нажать – это следующий трек. Три раза быстро нажать – это предыдущий трек. В случае ответа нажимаем тоже среднюю клавишу и отвечают. Это единичное нажатие. Это ответ на звонок. Также нажатие – это заканчивание ответа на звонок и ну, также заканчивать разговор нажатием. Так, ну и здесь также описаны характеристики, ну и так далее. То есть стандартная их вкладка – это инструкция по эксплуатации. И гарантийный талон такого вида. Ну и внутри здесь, ну, как я говорил, находится амбишуры. Здесь вот я не буду уже раскрывать. Но находится три пары или шесть штучек Амбишуров. В зависимости от того, какие у вас Слуховые проходы Чтобы все это достаточно хорошо Село И тем самым вы получили максимально Хороший звук Вот такая вот вкладыш Амбишур И сами наушники Здесь уже есть амбишуры На них установлены Здесь есть Правый и левый обозначение Идет Дальше вот пультик управления здесь есть даже пленка для того, чтобы снять их ее с них и здесь, как говорил, есть плюс-минус благодаря которому и осуществляется повышение звука, понижение звука дальше центральная клавиша, кнопочки и, кстати, вот здесь вот находится микрофон с этой стороны для того, чтобы отвечать на звонки давайте посмотрим длину ну, да, где-то 60 сантиметров 50 если в сложенном состоянии вот такие вот наушники давайте сейчас попробуем их подключить и посмотреть как они функционируют через переходничок кстати подключаем к переходничку и вместо прямого у нас сейчас со смартфона можно отлично либо играть если у вас предназначены наушники для игр. Ну, либо слушать музыку, телеобразный, непрямой штекер, который будет мешаться И чтобы не перетиралась, кстати, эта центральная часть подключения штекера и провода, удобно телеобразный переходник иметь. И давайте сейчас посмотрим, как они функционируют. Сразу же хочу сказать, что прослушав... Некоторые моменты, достаточно хороший звук, сбалансированный, бас средний и высокий достаточно в одной плоскости находится. Ну а при помощи эквалайзера вы можете тем самым отрегулировать, как вам необходимо установить. Да, эти наушники тоже с функцией HRS, а смартфон тоже с функцией HRS. У меня отлично все функционирует. Итак, давайте сейчас мы проверим, как они функционируют при помощи этого переходника на смартфоне. Итак, приступаем. Сейчас запишем звук с микрофона. Может быть, достаточно только данный микрофоны и нет необходимости приобретать какие-то дополнительные микрофоны для того, чтобы осуществлять запись действий. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона на наушниках у Green на внутреннем программном обеспечении. Камера без применения фильтров в программном обеспечении. Монтажка. Раз, два, три, 4 5 Раз, два, три, 4 5 Проверка микрофона у Green на наушниках. У Green на внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров программном обеспечения монтажка раз два три четыре пять раз два три четыре пять проверка микрофона У Green на наушниках У Green во внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров программном обеспечении монтажка раз два три четыре пять раз два три четыре пять проверка микрофона У Green на наушниках У Green во внешнем программном обеспечении камера с применением фильтров Программа обеспечения монтажка 1, 2, 3, 4, 5, я вам продемонстрировал возможности наушников у Green, которые были с подключением 3,5 мм мини-джек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 Yeah.